Внутренний мир ⁇ это такая маленькая копия внешнего мира. Все, что вы внутри себя познали, все, что вы можете про себя рассказать, вы этим владеете. А то, чем вы владеете внутри, вы можете владеть по аналогии снаружи. Вот. Например, внутри нас есть 9 основных фигур. Вот. Одна из них ⁇ внутренняя женщина. Вот. Если вы со своей внутренней женщиной знакомы, вы будете понимать внешних женщин. Если вы знакомы со своим внутренним мужчиной, вы будете понимать внешних мужчин. Если вы своего внутреннего ребенка знаете, вы будете детей понимать и знать, как с ними взаимодействовать. Ну, вот, и так далее. Всего этих фигур 9 и мы подробнее поговорим сегодня про них. Вот. Под фигурами я понимаю некоторые энергоинформационные структуры, которые есть в нашей психике. Вот. И они разного качества, поэтому названия разные. Вот. Можно провести аналогию с чакрами, вот, если вы слышали про это, с телами. Вот. Но я избрал более простой язык, понятный для ну, как бы нашего западного вот, ума.